На Сочи автодроме состоялся финальный четвертый этап серии «Рек» — отечественного чемпионата на выносливость. Напомним, что в этом году Russian Endurance Challenge впервые с 2015 го прошел не одним отдельным ежегодным мероприятием, а полноценной серией из четырех гонок. Как и предыдущие этапы, сочинский финал был напряженной четырехчасовой гонкой, которая стала суровым испытанием как для техники, так и для пилотов. На старт вышли 19 экипажей, выступавшие в пяти классах. Пожалуй, ключевая особенность этой серии в том, что здесь собираются едва ли не все звезды отечественного автоспорта. Если одни, как, например, Роман Русинов, известны как раз благодаря гонкам на выносливость, то другие пришли в рек из совершенно других автоспортивных дисциплин. Отличный тому пример — известный дрифтер и блогер Аркадий Цариградцев. Кстати, Аркадий выступал в составе команды, выставившей на старт болит на базе ВАЗа 21053. Отечественная классика сумела навязать борьбу иномаркам, но до действительно высоких позиций не доехала. Лучшими в классе gt Light стали пилоты команды Mazda Karting Academy — Илья Обжигал и Аслан Ширинов. В категории CN боролись спортсмены, выступавшие на миджетах и российских шорткатах. По меркам серии этот класс оказался довольно многочисленным, а лучшей стала команда «Яхнич Драйв» и ее пилоты Сергей Борисов и Надежда Яхнич. Также на подиум поднялись пилоты команды Балчук Рейсинг Тим» и «Зуб Интрига в классе GT поддерживалась благодаря схватке Toyota Супры» команды «Спора» GT и BMW M4 GD от APR Team. Причем Марату Хайрову и Олегу Семенову, выступавшим на баварском купе, удалось приблизиться к победе, но в ход поединка вмешались технические проблемы. Они преследовали оба лидирующих экипажа, но в конечном счете быстрее оказалась команда «Спора GT». В некотором смысле эту гонку выиграли механики. В абсолютном зачете на победу претендовали два экипажа. Это Mercedes-AMG GT, команда «Ядра Метроспорт» и спорт-прототип g Racing — за рулем которого сменяли друг друга Сергей Афанасьев и Роман Русинов. Из-за технических неполадок Мерседес отстал, уступив победу в абсолюте, но в качестве неплохого утешительного приза Ядра Motorsport забрали первое место в своем классе GT Pro. В целом же завершающий четвертый Russian Endurance Challenge отличало то ключевое качество, которое делает гонки интересными ⁇ непредсказуемость. До самого финиша ситуация на трассе оставалась напряженной и могла в любой момент измениться. Будем надеяться, что такой же накал страстей будет сопровождать этапы рек и в следующем сезоне.